Друзья, пусть Бог благословит всех вас. Всем доброго утра. И пусть Дух Святой придет и сделает понимание всех вас ясным, чтобы вы имели качественную жизнь. И качественная жизнь есть тогда, когда у человека есть качественная вера. Это просто. Тогда так все работает. Вы можете заметить и можете проанализировать и себя проверять и по-настоящему искренне сказать самому себе, да, действительно, я не имею жизни, которую обещал Иисус. Он сказал, я пришел чтобы имели жизнь и с избытком. Но многие думают, что эта жизнь с избытком – это куча денег. Но ты можешь иметь все деньги этого мира. И у тебя проблема, например, депрессии. Что ты будешь с деньгами делать? Если у тебя болезни излечимы, что деньги могут дать? Да, у тебя лучший врач, но болезни неизлечимы. Есть много известных людей, которые умирают от... Болезни, которые не исцеляются, у них все есть, популярность, деньги, но они заложники этой болезни. Тогда Иисус пришел, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком через мудрую, качественную веру. И такая вера дает нам качественную жизнь. Если вы применяете Слово Божие, тогда вы будете иметь эту качественную жизнь. Господь Иисус, Он прямо сказал, «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой» когда изнутри, из души, из глубины твоей, эти реки воды, но для того, чтобы ты имел это прекрасное благословение, жизнь с избытком, эти реки живой воды, это жизнь с избытком, который Иисус обещал, чтобы у тебя было это, какая цена? необходимо верить в Иисуса веровать в него но как веровать как песни евангельские поют как пастор какие-то учат или как этот мир или религии учат нет как написано в писании не как я говорю а как писание говорит понимаете это ясно вам Необходимо все это картинками объяснять. Уже все четко, достаточно применять это в жизни. Но как веровать в Иисуса? Как я могу в Него веровать, чтобы и изнутри, из глубины у меня оттекли эти реки живой воды, чтобы иметь эту жизнь с избытком? Что мне необходимо делать для этой веры? Необходимо на практике, не просто в теории, не просто быть таким религиозным человеком и думать, что из этой религиозности ты автоматически имеешь веру, которая угождает Богу. Нет, ты можешь быть как-то потерянные драхмы, потерянные монета, как Иисус говорил. Люди, которые знают все Писание, но не имеет ничего. Жизнь, могу сказать, не просто слабая, а как сплошная потеря. К сожалению, я грустно, когда я вижу такие вещи, но Слово Божье живо и действенно в жизни только тех, кто на практике исполняет его. И если это не произойдет, если это послушание, Слово, не произойдет, ничего. И Иисус говорит, кто верует в Меня, как сказано в Писании, как написано, тогда потекут эти реки живой воды. И люди спрашивают, но ну как верить? Я уже объяснил. Послушание, это написано. Послушание? Но как я могу быть послушным? Например, чтобы более вам ясно объяснить. У тебя есть какая-то злоба на человека. Неважно, причина правильная, неправильная. Надо простить. Ты кого-то ненавидишь. Ты не можешь даже думать. Необходимо эту ненависть из себя достать должен молиться за того человека, кто сделал зло тебе. И это нашему сердцу, нашим чувствам противостоит, но не противостоит мудрой вере. Если я хочу быть источником живой воды, я должен молиться за тех, кто меня преследует, за тех, кто желает мне зла, за то, чтобы Бог помиловал, даже если мне не хочется, даже если в сердце нет этого желания, их благословлять, но я не буду послушным моему сердцу, я не буду склоняться к его желанию. Я буду делать то, что написано в Слове Божьем, то, что я понимаю, то, что написано, и то, что я понял. Это ясно для вас? Например, вы живете, и постоянные у вас скандалы, ссоры с мужем или с женой, или с кем-то еще... Как ты можешь иметь качественную веру, если ты свои собственные, личные, в семье интересы не можешь даже поддерживать? Ты живешь с человеком, который для тебя невыносим. И ты говоришь, а ну а он сделал это, а она сделала это. Не важно, что она сделала, важно, что ты делаешь. Ты молишься? Не молюсь. А, я за него молиться. Она мне так сделала, он так сделал. Тогда, мой дорогой, мудрая вера нам дает способность противостать радикально инстинктам и чувствам нашего сердца и нашей души. Епископ, но это очень тяжело. Я знаю, что тяжело, но, возможно, Бог не просит у нас ничего невозможного. Если Он просит, если Он учит этому, это значит, мы можем это делать. Например, я помню, однажды была эта ситуация, один человек, такую огромную против меня ложь, публично сказал, и вы знаете, такая у меня внутри была гнев такая, Такая ненависть, желание прям убить, понимаете, прям хочется, но Дух Святой говорит, постой, разве ты не проповедуешь Мое Слово? Разве ты не учишь истине? Тогда ты должен жить тем, что ты проповедуешь. Разве Иисус не сказал, что нам необходимо молиться? за тех, кто вас преследует или несправедливо гонит. И что мне сказать? Хорошо. Это Слово Божие, это Писание. И я противостал моим чувствам, чувствам моего сердца, я молился, я говорю, а, мой Бог, помилуй этого человека, и так, и благослови, я прощаю, в разуме прощаю, хотя сердце, оно кричит, нет, ни за что, но в голове, в разуме я могу Слово Божье исполнять, развивать. Я могу думать, я могу молиться, я могу говорить, я прощаю этого человека или того человека и так далее. Сердце не могу контролировать, Бог знает это. Но я противостою моему сердцу ради послушания Слову Божьему. И это тяжело для людей. Если бы они побеждали свое сердце и погружались в послушание Слову Божьему, сам Дух Святой бы из сердец удалял это негативное чувство изнутри. Вы понимаете, о чем я говорю, мои друзья? Слово, слово, оно, оно ясное, все понимают, но проблемы в послушании. Это тяжело. Люди не хотят быть послушны, потому что они чувствуют это, это чувствуют. И из-за чувств их жизнь она очень ограниченная, она разрушенная. Почему? Потому что человек не желает быть послушным, потому что сердце, оно не готово отвечать на Божие Слово. Их сердце, наше сердце, крайне испорчено, и необходимо противостать ему, чтобы быть послушным Слову Божьему. Поэтому Иисус сказал, кто верует, как сказано в Писании, это мудрая вера, она размышляет. Это вера, которая принимает решение. Ты можешь быть послушным, но если ты не желаешь сердцу своему отказать, оно кричит и просит, ты должен выбрать между духом и душой, сердцем. Именно поэтому сегодня мы продолжаем бороться за страдающие души, за тех, кто устал. Но если человек желает по-настоящему иметь жизнь качественную, чтобы эти реки живой воды изнутри текли из глубины души, это радость, это удовольствие от Божьего присутствия. Если ты этого желаешь, Необходимо противостать своей душе, ее поставить на место и быть послушным в разуме Слово Божье. Хорошо, пусть Бог благословит вас. До завтра, друзья. Всего доброго.